Действие третье, скаморошина восьмая. Антрак наш кончился, пора заделать, братцы. А как же там оптырка? Вам интересно, братцы? Вот перед вами, ребятки, оперативный простор. Посередь простора, оптыркин шатер. Вечер наступает, оптырка спать, ложиться, ведь завтра на рассвете... Яму со змеем биться. Такая вот интрига разворачивается. Эх, ламца дрится, опца римца Картина восьмая. Шатер обтырки в ночь перед поединком. Бакуня ворочается, вздыхает. Не может заснуть. Обтырка караулы проверил, Бакуня проверил. Аптырка, спи, Бакуня. Спу. Ворочается. Аптырка, саблю навострил? Бакуня навострил. Аптырка, спи, Бакуня. Спу. Снова ворочается. Аптырка, стрелы в колчан уложены, Бакуня. А их, где же им быть? Уложены, конечно. Аптырка, спи, Бакуня. «Спу!» — ворочается. Аптирка «Может, кваску и спить хочешь?» Бакуня, «Не-а!» — и спил уже. Аптирка «Спи!» — Бакуня, «Спу!» — ворочается. Аптирка «Не как-то тревожит тебя что-то?» «Спи, Бакуня, друг! Сил набирайся! Завтра с первым солнышком на поединок выходить!» Бакуня, Спу, пауза, потом ворочается, садится на постели. Ну, не могу я заснуть. И так не могу, и не так не могу. Все, сестрица моя милая перед глазами стоит. Да батюшка мой любимый, которых змей, шоб поганый, изничтожил лютой смертью. Я тогда меч и в руках не держивал. И такое, понимаешь, дело сталося. А поехали мы на ярмарку. Батюшка меня и сестрицу взял с собой для развлечений, для утешений. И только заночевать пришлось остановиться на обушке, как налетел на нас поганый. Меня-то сразу пламенем опалило, да в обморок бросило. И как пришел я в себя, то батенька мой любимый неживой лежал, почерневший, а вот сестрицы только махонькая горочка золы осталась, да березка над ей склоненная. Тут с змеиша как налетел и березку тую с корнями выдернул и в небо вознес, а я я рыдает. Бобтырка, ничего, ничего, завтра поквитаемся с Иродом, и за Натальюшку мою. И за батюшку твоего и за сестрицу, за всех обиженных и погубленных змеем поквитаемся с ним. Вакуня, а знаешь, знаешь, что я удумал? только что, Вакуня? Сказать опасаюсь, не поймешь ты меня. Убить я его, изничтожить страсть, как хочу. Абтырка, «Ну, чё ж мне тут не понять? Я, думаешь, не хочу». Бакуня, «Так ты-то воин великий, искусный, а я, что я могу, супротив него? Мой меч ему, чтоб бабья шакотка. Абтырка, «Ну, чё уж ты так-то? Отваги тебе не занимать, мышления, так сказать, стратегического. Не испугался же ты со мной идти? А в прошлом годе, помнишь?» Я бы без твоих советов печенегов бы не в жизни отогнал. Вон а ты какие маневры, да засадные полки понапридумывал. Тут, а брат Бакуня, тебе просто цены нету. Воин — это не только тот, кто мечом махает, да стрелы пускает. Бакуня. Вот я и придумал план, как змеиша погубить. Только опять опасаюсь я, что не поймешь ты, аптырка. Да не томи ты душу, что клещами из тебя тянуть. Говори давай, Бакуня. Надумал я, в Аполлон к змеишу сдаться. Аптырка, ты что, ума лишился совсем? Бакуня, вот, Сказывал же, что не поймешь ты меня. А все одно послушай, план мой какой. Сдаться ему в полон, во всем угождать змеющую, На пузе перед ним ползать, только бы выведать, Где же есть его слабое место. Ну ведь есть же оно у него, не может не быть, А уж как выведаю его, то ударю без промаху. Вот такой есть мой план в моей голове. Военная называется хитрость. Аптырка, ну, этот план ты, брат Бакуня, никому больше не рассказывай, потому как не пригодится он тебе. Завтра сражу я Иродов в поединке, и не придется тебе ползать да выведывать. Бакуня, хорошо бы, коли так. Аптырка, так и будет. Давай спать и забудь про свой план. Скоморошина. Девятое. Беспокоюся я о царе обаце. Ну и ну, поглядим. Снова мы во дворце. Картина девятая. Дворец. Царь чистит шелом, надраивает до блеска орден главного команду воющего мурлыкая бравурный мотив. В окно влетает сокол, садится на спинку стула, клекочет. «Царь! Эй! Птиц на волю! Окна закрыть немедля! Хе! И чей-то меня никто не слухает! Эх! Вот пока сам не сделаешь, никому дела нет! Ну, молодежь нонча, забежают!» Машет на сокола тряпицей. «Давай!» Давай, милый, одел и будя. Лети, давай, туда вон, давай. Сокол не двигается, клекочет. Ну, я, по-твоему, нефтьферштейн. Так что окно открыто и привет. Ночь уже, поди на дворе. Сокол клекочет. Нет, не понимает. Я ведь по-хорошему тебе прошу, умоляю. Давай без драки обойдемся. Мне, о, знаешь, сколько надо делов и сделать. Орден вот надо надраять хорошенько. А тут-то, понимаешь, ты вот. Может, ты и по делу, но я ведь вашего птичьего языка в школе не проходил. Машет тряпицей. Сокол не двигается с места. Ну, ладно, ты, я вижу, парень серьезный. Отдохнуть захотел? Сиди, отдыхай. «Окно я покедово закрывать не буду, но имей в виду, нежели какого хулиганства учинишь, я и стражу кликну!» Сокол кликочет. «Не веришь? Сейчас кликну!» Сокол кликачет. «Вот честное слово кликну!» Сокол кликочет. «Уже пошел! Уже сейчас!» «Эй, эй, стража!» Посмотри, сейчас прибегут!» «Уже бегут!» Ну, вот уже прибежали. Ты что, мне не веришь? Ты царю не веришь? Ай, правильно, что не веришь. Никто не прибежит. А знаешь, почему? Все пошли змея воевать, и я сейчас пойду. Так что мне тут с тобой сидеть особо и вот... Вот чего вот ты прилетел вот? Вот чего тебе надо? Я вот не могу уйти из-за тебя. Сокол клекочет. Да, понимаю я, но ты меня тоже понять должен. Не могу же я уйти и окна открыты во дворце оставить для тебя. А вдруг какой тать мимо дворца пройдет? О, окна открыты! И привет! Хотя, что тут брать-то? Ну, раз и картины, мазню, еду. Тьфу! Аливертеп с живоскопом, А закрою я окно. Так что ты меня тут она а творишь, а? Вот. Так что, брат, давай, собирай манатки свои и сокол клекочет. Вот я старый дурак. Может, у тебя крыло болит, а лишь и другое, слыхал я, что птицы бывает, к людям пролетают, немочи свои лечить. Ну-ка давай-ка я тебе посмотрю. Но только ты, если меня клевать будешь, то вот смотри, договорились? Сокол клекочет. — Ну и молодец! Сейчас посмотрим. Видит бересту. — Ух ты! А Ян то что же за такое чудо у тебя на лапе, а? — Клевать не будешь? Развяжу. Сокол клекочет. — Хорошо, молодец. — Так, развяжем. И кто ж тебе такую бяку и сделал? Снимает бересту и видит надпись. — да это ж письмо указываться. Меня шоль письмо? Сокол клекочет. Ага! Так ты, значится, посланец почтовой, а не просто так себе прилетел. Ну, тогда и спасибо тебе. И прости меня, старого дурня, ежели обидел. Так, очки бы еще найти. Не видишь иди мои очки? Сокол срывается с места, приносит очки. Ух ты, брат, опять спасибо тебе. Так, почитаем. Сокол кликочит. Тебе лететь до дома надо? Ну, милый, лети, лети. Вот я тебе окошечко пошире распахнул. Сокол кликочет. Не желаешь? А, -а, а, ты ответ от меня должен привезть. Сейчас будет ответа. Читает. Ой, янтош надошь. Ж... Доча моя пишет <связь> Не могу прямо слезы глаза застилают. Сокол клекочет. Да-да-да, милая, сейчас, я, сейчас. Вытирает глаза платком, читает. Ага. Енто есть само главное. Родинка, значит, на шее, значит. О, донюшка, ой, спасибо тебе и низкий тебе в пояс поклон. Теперь я. Сразим мы змеиша, и тебе ослабоним. Соколу, лети, милый, лети быстро-быстро, сколько хватит силов. Неси, донюшки, весточку, что прочитал я послание и все понял. Не уйти теперь о от возмездия вполне заслуженного. И передай еще, что папенька велел ей потеплее кутаться и горлышко беречь. И чтоб холодной воды не пила бы сразу, А постоять да согреться бы давала. И ноги, чтобы в тепле были. А мороженого не, не вот так вот и передай обязательно. А я уже иду, и даже орден чистить не стану. Вот так вот с нечищенным уже и пойду. Лети! Сокол улетает. Царь надевает шлем, поверх него корону, Пришпиливает орден главного командувающего, С трудом поднимает меч, кладет себе на плечо, вздыхает, уходит, пошатываясь от тяжести. Картина десятая со скоморошенной. Пластическая сцена, поединок, состоящая из стоп-кадров. Скоморохи комментируют поединок Аптырки со змеем. И сошлись она утро, Аптырка и змей, В поединке давайте посмотрим скорей. Глядит-ка, братцы, какие пошли дела! Неужто змей сила верх взяла? Да не сумлевайся, смелей гляди вперед. Я верю, Абтырка верх над змеем возьмет. О, снова сошлись. Змей ударил мечом. Абтырка отбил. Меч ему ни почем. Смотрите, метнул он копье в цель свое. Да змею вернулся, и мимо копье кружаться, как в танце, обтырка и змей. Ну, кто же проворней, сильней и быстрей? Ай-яй, -ай, на обтырку змей сверху напал. Оптырка споткнулся, обтырка пропал. Да нет, показалось, не сломлен герой, на змея с дубиной. Идет он горой, удар он наносит дубиной своей. А змей-то раздулся, вот-вот лопнет змей. А нет, это он приготовил огонь, дыхнул на обтырку. Ты, брат Хохолонь, обтырка из глины, огнем не возьмешь. Но враг у обтырки уж слишком хорош, как будто вновь они танцуют. Эй, подожди! «Попробуй тронь!» Я пакость ожидал другую, Но снова змей разлил огонь. Абтыркин меч расплавил змей, Испепелил дубинку щит. Подать копье ему скорей, Бакуня друг спешит. Удар хвоста рукой поймал, Другой лови скорей! Герой упал, герой пропал! «Разбила птырку змей!» Слышится победный хохот змея. Скоморохи разбегаются, влетает змей, К нему подбегает боярин, Аплодирует, обмахивая змея полотенцем, Как на боксерском ринге. Боярин, Ха -ха -ха, этот справа, хороший был удар. И с огнем тоже, вовремя. «Не, а хвостом-то как вы его? Это просто шедевра!» Змей, отдышавшись, «Че встал-то столбиком?» Бегом, «Марш!» Да живо давай! Ну, не понял? Беги от Седова скорее! Я праздновать буду! Сгоришь, пеплом станешь! Из пасти вырываются языки пламени. Боярин подбирает полы кафтана. В сей момент! Уже! Бегу! Убегает! Змей хохочет, взмывает вверх, выбрасывает огненные шары, заливает все вокруг пламенем. Начинается праздничный хвейерверг. Из огня выныривает Бакуня. Бакуня, «Ой, такое дело, ребятки! Как мне на улицу выйти? Где здесь, а, дверь? Друга моего самолучшего змей, шапоганый хвостом разбил на кусочки. Глину мне надо срочно найти, чтобы обтырку склеить, да обжечь на ентом хвейерверке! Глина-то есть у вас тут на улице? На улицу-то как мне попасть?» Покажите! Ребятишки показывают Бакунь выход. Змей продолжает хверверг. Появляется скорбная процессия скоморохов. Скоморошина скорбная. А и был сереть нас, обтырках, главный герой. Ой, был бывал. А и вышел на бой со змеем обтырка, Ой, вышед выходил, А и со змеем он сражался Един на един, Ой, един на един, Выходит царь Волоча тяжелый меч. Царь, эй, чего раскудахтались, Кого хороните? А и разбил героя нашего, Злобный змейша. Царь, ась, громче скажи, глуховат я, а и на кусочки рассыпался, Защитничек наш. Царь, ничего не понимаю. Идеи змеиша, тама или тама, я больно бить не буду. Я в глаза хочу посмотреть со значением. Поговорить хочу. Вопрос спросить, пожелания пожелать. Ты мне дорогу укаже, а и празднует победу змей, все полит огнем. Царь ай! опять ничего не понимаю. Ах, там вот что-то светится, пойду, слышь, туда, водой бы полиция вот жару Ну да ладно, и так сойдет. Двум смертям не бывать, уходит. ой я, я, я, я, я, горемычная, безутешная наше Вюрю, появляется бакуня с мешком. Бакуня, эй, горемычная, ну-ка, помогайте скорее, притащил я глину, спасибо, ребяткам, показали мне куда пойти. Бягом, безутешная, мешок тяжелый, помогайте, а втырку будем замазывать, да склеивать! Некогда тут осоплями хлюпать. Ну, взяли, разом, пошли. Уносят мешок. Появляется змей. Картина одиннадцатая. Довольный змей. Вылизывает крылья, напевает на своем гортанном языке. Появляется царь, с трудом тащит тяжелый меч. На голове шлем с короной, на груди орден главного командующего. Дымится. Змей с интересом наблюдает за ним. «Царь! Ты, значится, сосед, старость мою совсем не в грош не уважаешь, значится?» Забором, понимаешь, от нас отгородился, И сидишь такой, сам себе нравишься. А я ведь, знаешь ли, по молодости тоже в армиях-то послужил. Да, послужил. Сабелькой от помахал. Я нералом фору давал. Хочет замахнуться мечом, но поднять не может. А им-то ничего, что я меч от землицу отнять не в силах. Не в силе, брат, змеющая сила, А в правде. Ты вот, вор, дочь мою умыкнул, Да огнем нас попалил. И что, победил ты нас? Нет, не победил. Ну, спалишь ты меня совсем, Так мне и так давно уж пора в землю ложиться. А правда, она за мной стоит». И как теперь я есть поганый ты злодей, то ничего тебе с ей не поделать. Она тебе сломит, как солому. Дай только срок. И будешь ты не звергнут, и весь приплод твой примерский не звергнут будет. Такое тебе мое слово. Змей, зевая сладко, все сказал пень трухлявый. Царь час, змей. Тетеря глухая, говорю, сморчок ты болотный. Все говорю, сказал царь. А мне теперь все едино. Не слушаю я тебе и не слышу, И слушать не желаю. И как вижу я в тебе одно коварное злодейство, То и не боюсь я тебя. А еще я тебе желаю, сосед наш дорогой, Чтобы тебе репнула, гепнуло, и перекандубасила. Вот. Понял, лободырный? Змей хохоча. Ой, уморил ты меня, сморчок. Ой, сейчас я вот тут вот и репнусь прямо вот уже начал. А давай вместе кондубаситься будем. <сморчок> Веселее же будет, а? Хватает царя, трясет его. Тимофей роняет меч, тот ломается на куски. С царя падают очки, шлем, корона. Царский орден, змей хохочет, забавляется, вертит Тимофеем, как трепищной куклой. Наигравшись, швыряет царя. Царь, мама, мама, массаж прямо, ой! Падает в обморок, вбегает боярин. Ваше Бо -бо -бо -бо сталичество. Ой, ты и Евтова тоже что ли уходил? Ха-ха, <связывая> <связывая> давно ему пора. Говорил я ему, куда ты, старый хрыч, лезешь? Не стариковское янтодело. Не послухал. ухал. Туды ему и дорога. Змей. А знаешь, что я тебе скажу? Боярин. Ваше столичество, с первоначала ты послухой змей. А зачем ты меня перебиваешь? Может, я тебе что-то интересное сообщить хочу? Боярин. Ну что вы, ваше столичество, Разве я могу перебивать вас? Да не в жизнь. Ежели вы насчет кредиту... Так мы же завсегда договоримся К удовольствию вашему змей Тут ты напасть, а? Вот опять он встревает Опять не дает сказать Боярин, да коптир кожа Он же снова как на вроде живой, Змей, как живой? Я ж его разбил Боярин, ты разбил А Бакуня склеил Вон, а «Оба живехоньки, здоровехоньки!» «Змей! Иди они!» «Боярин! Пошли! Представлю, как есть!» Исчезают. Картина двенадцатая. Появляются Бакуня и Аптырка. Видят лежащего царя. Бакуня! «Государь!» Аптырка! «Отец! Тестюшка мой любимый!» Бросается к царю. «Что с тобой?» «Бакуня! Дышит он!» Бакуня слушает, кажись, дышит. мягкая под голову подложить надоть, укрыть чем-нибудь, то -нибудь. снимает шапку, кладет под голову царю. Кафтаном укрывает, царь стонет. Аптырка, ты, отец, смотри меня. Не вздумай туда мне концы отдавать. Не время еще, слышишь меня? Еще змея победить надо, Так что ты давай туда, держись, нам с тобой еще Бакуня, чего он, а? Бакуня. Да не доктор же я, доктору бы надо сыскать. Аптырка, постой, постой, постой, ладанка. В ей ботянька меня хворь победительную заговорную травку снарядил. Вынимает из ладанки травку. Ну-ка, отец, на -ка! Подносит травку к лицу царя. Тот глубоко вдыхает, приходит в себя. Царь, а, а, это вы тут, а я тут вишли, ляжу. Аптырка, молчи, молчи, силы береги, нельзя тебе много разговаривать. Вот давай, подыши травку энтой, поглубже, поглубже, и лежи, отдыхай, сил набирайся, а нам на змея идти надо. Царь, подождь, сынок, послухай, что Натальюшка мне с птицей соколом передал... Замолкает Аптирка «Эй, эй, дыши, дыши, дыши, хлыбже дыши!» Царь приходит в себя. «Погибель змеища в пятнышко родимом, а пятнышко энто — энто!» Аптирка, «Ты не волновайся, ты дыши, давай, дыши, дыши!» Царь. «Махотная пятнышка не углядеть его, если не знаешь!» Шепчет еле слышно. Аптирка «Бакуня, ниже наклонись!» Слушай внимательно, Бакуня, да слухаю я. Царь шепчет, потом снова впадает в забытье. Аптырка, шуй он сказал, Бакуня, на шее сказал. Аптырка, точно, на шее, и я также услышал. Ну все, брат Бакуня, конец змеи Эх, мне бы сейчас меч мой! Страшный шелест гигантских крыльев Влетает в запыхавшийся змей. О, кого я вижу тут, а! Опять ты за свое! Гоняешься за тобой, гоняешься, Можно сказать, из последних селов, Разбиваешь тебя вдребезги, А ты, значит, овона, живой, значит, а. Ну, что мне с тобой делать? Вредный ты оказывается такой! Ведь победил же я тебя. Еще раз хочешь или как? Сызнова драться будем или признаешь мою победу, Аптирка? Ну, что ж, сосед, признаю, одержал ты полную надо мной победу. Буду теперь служить тебе, Бакуня. <связывая> ты что, брат? Ты что? Как же ты, аптирка Молчи, тать, молчи! Военная хитрость. В ножке кланяйся нашему царю и повелителю. На колени, балда, бакуня кивает, опускается на колени. Змей. Эх, давно бы так. Подойди, присягать сейчас мне будешь, землю будешь целовать. «Подождь! Сначала корону-то подай мне!» Аптырка, «Слушаюсь, ваше змеиное величество!» Идет за короной змей Бакуни. «А ты, холоп, бояре накликни! Я ему, и шо, вроде как, должен!» Бакуня, «Слушаюсь!» убегает змей. «Ну что там? иди моя корона?» Аптырка. — Сей момент будет, ваше змеиное величество! — Закатилась я! Подбирает корону царский орден. — Нашел! Несу! Вбегает боярин. За ним входит бакуня, опускается на колени. Боярин! — Я! Я сам! Дай мне! Выхватывает корону у обтырки. — Ух! Ненавижу змею! Ва — Ва-ва-вашество, Наконец-то! Бесценный вы наш, бриллиантовый! Уж как мы рады, как мы рады! Змей, ты, говорят, проценты для меня снизил по кредиту, боярин, что, ваше какие проценты! Шутите, зволите, ух, вы, ваше шутник! Змей, че ты стоишь-то? Надевай корону. Про проценты мы с тобой опосля подробненько подтолкуем. — Ну, корону надевай, — боярин с величайшим удовольствием моим. Глубожаемый наш повелитель водружает корону на голову змея, становится на колени, целует землю около змеиных лап. Змей. Быть тебе отныне моим управителем. Да за дружбу давнюю, да за службу прежнюю полагается тебе... А, а что там тебе полагается? Слушай, денег у тебя полно. Ну, дам я тебе еще. А давай так, вот что ты хочешь? Хочешь дворец? Боярин, дворец? не -а. Ну, меня бо ба... змей, говори, говори, не боись, я же сам тебе предлагаю, боярин. А ты, Ваше Сличество, прикажи вот им вот уйти, тогда скажу. Змей, ты что то их боишься? Я только моргну, и нет их. Давай, говори, от них даже могилы не останется, как там у вас. Дриться, бриться, не помню, ца-ца-ца. Ну, говорить будешь? Боярин, буду. Отдай мне, царевну, зачем она тебе? У тебя и так их в гареме три стажон, а я к ей сердцем, можно сказать, прикипел. Бакуня обтырка. подлец! Слушай, что он говорит. Да я сейчас, обтырка, молчи, молчи! Зажимает Бакуня рот, прикибает голову к земле. Змей. Гляди на них, видишь, какие покорны стали. Молчат, словечко не проронят. А знаешь, они а не нравится мне это? Аптырка. Так ты же победитель! Твой сегодня день, твоя удача. А нам что остается? Проигрывать тоже надо уметь, раз такие дела. Змей. Да ты, я вижу, поумнел никак. Хорошо, коли так. Вот вам мое слово. Слышь, боярин, царевну я тебе не отдам. Оставлю себе в утеху. Выбирай другое, что хочешь, боярин. А командировку заграничную можешь длительную? Змею, это с превеликим удовольствием. Хошь до скончания века, боярин. Так... Я тогда прям сейчас могу, или не могу. Змей по дождь пока. Оптырки, а ты присягать мне будешь при всем при своем войске, так чтобы весь люд честный признал меня, зови всех сюды! Я не ралов своих, стрельцов, командеров, всех зови! Живо! Повторять в другой раз не стану. Аптирка. «Прости, твое змейское величество, не вели казнить, вели слово молвить!» «Змей, говори, только быстро, терпежу моего не хватает на ваши рожи тут глядеть!» «Аптырка, позвать-то недолго, да послухают ли?» «Змей, как же так, не послухают!» Аптирка, «Ты извини меня, змейское величество, только я топеря не командир. У нас ведь она, главный командующий, показывает на лежащего царя, в бессознательном обличье валяется. А у тебя регалиев главного командующего и нету. Хаша корона там, где и положена, Змей. «Каких таких регалиев у меня нету? Скажи, будут?» Аптирка. Орден царский должен быть на груди, тогда и будешь ты главным командующим. Змей, и все, Аптирка. и все. Змей, а где этот орден? Оптырка, да на царе был! Вот подобрал я его, змей, покаж. Оптырка приближается, показывает орден. Змей, о! -о, -о. «Красиво вещь, Боярин. «На заказ и сделано. В самом городе Парижа. Слыхали про такое?» Змей. «Ну, вешай давай. Буду главным командующим. Хаша мне это... Щекотку не люблю я!» Автырка. «А мы на ленту?» Змей. «Ладно, вешай на ленту». Боярину. «Зови войска!» Боярин, момент, час, скрывается. Аптирка. Бакуня, чё стоишь? Неси быстро ленту царскую, порчевую для ордена. На ленту вешать будем. Бакуня, айди она. Аптирка. Ну придумай что-нибудь. Вон у царя, посмотри. Бакуня бежит к лежащему царю. Появился боярин. Че войска будут. Идут. Он, а барабаны. Бакуня приносит ленту. Долгая дробь барабанов. Аптирка торжественно подносит ленту змею. Тот склоняет голову. Аптирка надевает ленту, Открывает застежку на ордене И вонзает ее в шею змея. Вопль ужаса, свист, грохот, грома. Змей взмывает вверх. Шипение, будто сдувается огромный шар. Вниз падают корона, орден, Афтырка тянет за ленту. Лента, наконец, поддается, И Афтырка втягивает маленького змея. Боярин пятится, мечется, куда бы убежать. Некуда, хватается за голову змей. Ты что изделял? Ты зачем меня рука мне за больно, <смех> хныкает. Все хохочут, даже боярин прыскает в кулак. Бакуня, глянь-ка, как у Аптырка птичку споймал. Аптырка, змеешь то наш, братцы, сдулся. Снова всех хохочут. Царь поднимает голову. Ходы так весело, так чего я тут валяться буду? Тоже по смеяться хочу. Бакуня. Ваше Величество, ты как? Получше тебе? Царь. к знамо дело, когда вы тут все веселитесь. Так и я на поправку пошел. Аптырка, Иди, Величество, к нам. Вместе повеселимся. Тестюшка ты мой дорогой. Бакуня помогает царю. Все разглядывают змея. Трогают, смеются, змей обиженный. Мне за обидно, вы смеетесь, а дуляки, дуляки вы все!» Взрыв хохота. Аптирка, «А посади-ка ты, бакуня, ентова, красавца, в ту ясок!» «Да затвори покрепше, в зоопарк отвезем Тут «То-то детишкам радость будет!» Боярин, «Слава Аптирке, Слава победителю змея!» Аптирка, «Слава словишь, значит, ну-ну!» Алексей, друже, слышь меня, подсюды! Погляди на чудо! Вбегает Алексей, видит змея, смеется вместе со всеми. Алешка, ты мой дорогой, нашел я, нашел изменьшика, Алексей. Да ну, нашел-таки, где он? Оптырка, да тут-то! «Идешь ему еще быть? Вот, познакомься, поворачивает лексея к боярину. Алексей, ентот, свистун! Оптырка кивает. «Ох, вот веду я душеньку! Ох, потешусь я!» Движется на боярина, вынимая саблю. Боярин валится на землю, лязгает от страха зубами, что-то хочет сказать, но не может. Аппирка, «Постой, постой, не спеши, брат! Мы его судить будем, дети будут судить. Я вот тут а, а кое-чего приготовил, написал». Сейчас нам ребят и помогут. Поможете нам, ребятки, злодея осудить? Алексей, не пойму, я тебя, брат, Аптирка. Я он предал всех нас, змею поганому предал. А ты его судить? Да снести ему башку и вся недолга. «Царь, послушай, Света, Лёша, Аптирка. Эй, нет, братец, башку снести просто. А что, ежели заблудился человек, запутался, ошибся? Разишь ж заента башку сносят, обратно ведь не приставишь. Опять же, змея в зоопарк отправим, а и кто за ним смотреть будет, навоз, извиняюсь, убирать. Опять же, кашу яму поганому сварить кто-то должен или не должен? Боярину, ты поди каши-то варить не умеешь. Боярин, навоз могу, могу навоз, господи, могу я. Простите меня, люди добрые. Я и навоз могу, и что скажете, все могу. боссами руками буду навоз за ентим поганым змеишим убирать. Только простите меня. Царь, Аптирки, сынок, Аптирка, подожди, есть присядь, вот на камушек. Сейчас с ентим разберемся. К Боярину. А я вот говорю, приготовил тут-то для тебя. Достает записку. Метельщик нам знаешь. О, как нужен. Такой, шоп на вроде дворника. Могешь? Боярин, могу. Все могу. Только простите, снимите грех с души моей. Детки, ребятишки. Ну, что, ж вы-то молчите? Я же на коленях. Я ж осознал до самого дна. И больше не могу. Не буду больше. Ну, скажите вы им. Царь Бакуня, брат Бакуня, чего они меня не слухают? Бакуня, подождь, величество, ну, вот тут такое дело, понимаешь. Алексей, ну, как хочешь, брат Аптырка, а только нет у меня веры ентому прохвосту. Это сейчас ент такой весь из себя кается, а после сызного продаст и предаст. А потому... А потому, боярин, как можешь ты такие слова говорить, Когда я тут перевоспитался и на коленях прощения прошу? А тихо, братцы! Никак плачет кто-то. Все замолкают. Становится слышно, как тихо скулит царь. Ой-ой-ой, что же это никто слухать меня не хочет? Оптырка, ты чего, Величество, обидел тебя кто? Царь, вы тут а вот развлекать все изволите. А иди доча моя, кто мне ответит? Оптырка, а! Алексей Баконя вместе! Все вместе! Эх, лам содрится, царимца, ца! Никуда, Натальюшка, не девается! Так что нече тут унынию предаваться, Последняя скоморошина будет начинаться. Скоморошина последняя. А как сдулся тот страшный змейща, То разрушились стены узилища, Медведи цапные испугались со своих цепей, Посрывались по лесам и полям разбежались, а начарская лютая стража, бросая оружие и вошметья всякого антуража, С криками «Ай-яй!», что в переводе означает ой ой Чемоданы собрала по телегам и домой!» Из темниц вышли все, кто томился там, и направились по своим домам. «Эх, дрится, об царимца -ца! к нам!» Царевна приближается, вбегает Натальюшка, за руку тянет Добраву. Натальюшка, обтырка, папенька. Все бросаются к ней, общие объятия Добрава видит Бакуню, устремляется к нему, в смущении закрывает лицо руками. Плачет Бакуня. Девица, не плачь. погодька, дай поближе погляжу. Ты, добраво, да ты мне, Бакуня, братец ты мой родненький! Бакуня, глазам не верю, ладушка моя, сестрица, Я ж не чаял тебя живой увидать, люди, радость-то какая, Сестрица моя нашлась, добрава да моя, жива! Царь сквозь слезы умиление, Эх, золотые вы мои, самогудку бы, Самогудки не хватат для торжества моменту! Боярин чечас исчезает, обтырка, обнимая Натальюшку. «Тосковал я по тебе, душа моя ненаглядная!» «Ох, тосковал!» Натальюшка. «Я знала, я знала, что сразишь ты, змеешься злого!» «Знала, верила, ждала тебя!» Боярин влетает с самогудной машиной. «А вот и самогудка для торжества момента! Я принес!» Устанавливает самогудку царь. Заводи! Начинается музыка. Эх, ламца-дрица, оп, царимца-ца, Тут сказка наша и кончается. Поклоны, занавес!